Всем привет! Меня зовут Агата, и сегодня я расскажу вам о компьютерных сетях. Я думаю, многие из вас видели как раз эту эволюцию компьютерных сетей именно уже для конечного пользователя, для простого пользователя, своими глазами. Я думаю, многие помнят интернет по карточкам, помнят диалаб-модемы, которые издавали такие всякие неприятные странные звуки. Вот, я думаю, многие помнят, как, если харьковчане, помнят, как зарождались в Харькове первые локальные сети. Возможно, помнят такие названия, как FastNet, там, датасвит, помнят, что интернет был с платным трафиком, что э, были специальные программы, которые позволяли обмениваться информацией внутри локальной сети, что люди шарили свои файлы, другие там скачивали, так обменивались фильмами, вот. Ну и, собственно, поэтому я хочу рассказать о сетях. Это, как по мне, интересная тема в том плане, что она зародилась как раз на стыке двух технологий — это телекоммуникации и вычислительная техника. Вот. И в наше время развитых информационных технологий мы уже мало задумываемся, насколько сложно было нашим предкам передавать информацию на расстояние. Использовались нашими предками очень много способов передачи информации, такие как сигнальные колокола, Сигнальные костры, сигнальные зеркала, это в основном использовалось только для оповещения о каких-то нападениях каких-то, о каких-то пожарах. Вот. И в 1780 году изобретен был оптический телеграф. Он, собственно, представлял собой большую башню высокую. Наверху были какое-то подобие палочек-стрелочек которые могли принимать разные формы, разные позиции. И каждая позиция, вот эти палочки и стрелочки, она соответствовала определенной букве. Чуть позже уже люди стали думать, а почему бы, собственно, с обретением электричества, почему бы не начать передавать информацию с помощью электричества. И так появился первый стрелочный телеграф. Это в 1832 году. Его изобрел Павел Львович Шиллинг. Вот. И, собственно, электромагнитные колебания вызывали отклонение стрелочки на какой-то определенный угол, и каждому углу соответствовала своя буква. Вот тут пример есть стрелочного телеграфа, это шестистрелочный телеграф. Вот. Но настоящий прорыв в телеграфии совершил Морзе, который придумал новый свой телеграф в 1836 году. Это был электрический телеграф и использовал для передачи данных, это не передавалось уже отдельной буквой, а использовали всего лишь два знака. Это точка и тире. То есть это короткие длинные сигналы. Кажд, ну, каждая буква была зашифрована в виде точек и тире. В 1858 году Началась прокладка большого трансатлантического кабеля, который собирались соединить Америку и Великобританию. Его такие положили, правда, только с третьего раза. В первые разы его потерять умудрились. Это, собственная картинка первой прокладки кабеля, когда корабли Мемнан и Ниагара пытаются проложить первый трансатлантический кабель телеграфный, они его потеряли. Вот. Ну, соответственно, с 3, собственно, с третьего раза его таки проложили, и английская королева послала правительству США телеграфное сообщение по телеграфу. Вскоре сразу после этого связь оборвалась, возможно, из-за недостаточной гидроизоляции кабеля, возможно, повреждения какого-то. И только еще после двух попыток, только после двух попыток в 1866 году ее удалось возобновить. Также в 1870 году был проложен телеграфный кабель из Йемена в Индию. Собственно, развитие телеграфии послужило как раз началом, точнее прообразом развития компьютерных сетей. Также технология как раз начала в 50-х годах развиваться Технологии что Ой. Ой -ой -ой. сейчас. Начали появляться первые компьютеры. Это были огромные вычислительные центры, назывались мейнфреймы. Иногда они занимали один или более этажей, иногда целое здание они были очень дорогостоящими, очень огромными и громоздкими и использовали пакетные системы обработки данных. То есть люди Подготовились такие перфокарты, которые содержали программу и данные. Передавались в вычислительный центр, операторы вводили их вот в такой вот фрагмент только. В такие вот компьютеры огромные. Вот. И результаты частенько получали даже на следующий день, иногда через неделю. То есть это очень все долго обрабатывалось. И уже тогда стали понимать, что пользователю гораздо удобнее было бы интерактивно взаимодействовать с компьютером. Вот, и так появились у нас многотерминальные системы. Это было, появились в 1960 году. Они представляли собой разбросанные по всему предприятию устройства ввода-вывода, которые соединялись кабелями с мейнфреймом. То есть вся обработка данных производилась на мейнфрейме, а пользователи могли наблюдать за ней и вводить свои данные с помощью терминалов. В 1964 году в США решили создать систему раннего оповещения о приближении ракет противника, как раз основанную на компьютерной сети. Она называлась была частью проекта DARPA.NET. И в 1969 году получилось... Как дочерний проект, который назывался ARPANET. Это была сеть между удаленными исследовательскими центрами. И она стала прообразом современного интернета в том плане, что она уже использовала многие технологии, которые используются и сейчас. И еще как интересный факт. До 1994 года интернет использовался только в научной университетской среде. Не использовался пользователями, обычными пользователями. сказала, тогда был введен термин, как сетевая технология, это согласованный набор правил аппаратных средств для соединения компьютер в сеть, термин такой, как протокол, это набор правил, позволяющий осуществлять соединение, обмен данными между двумя и более включенными в сеть компьютерами, и сетевое оборудование, это устройства, необходимые для работы компьютерной сети, это всякие маршрутизаторы, свечи, это коммутаторы, вот. Собственно, когда появились сетевые протоколы, их предложили классифицировать по семиуровневой системе. Она называлась модель ОСИ. Это данные, это прикладной уровень, это программы для доступа к интернету, это ваш браузер, это почта, это ну, использующие протоколы как SMTP, FTP, HTTP, POP3. Это представительский уровень, это представление и кодирование информации. То есть... Кодировки наших букв, они же закодированы. Это кодировки файлов изображений JPEG, BMP. Сеансовый уровень – это протокол, который просто поддерживает непрерывную связь во время сеанса. Транспортный, который обеспечивает соединение точка-точка, ну, нужен для передачи информации. Сетевой – это обеспечивает адресацию. Причем логическую адресацию. У каждого компьютера есть свой IP-адрес. И, соответственно, когда отправляются данные, отправляются к конкретному IP-адресу. Канальный уровень. Это физическая адресация. У нас также у каждого нашего компьютера есть свой уникальный идентификатор. Это MAC-адрес. Это адрес, который был выдан ему сразу при производстве. Производитель ему дает MAC-адрес свой уникальный. Вот. И физический уровень – это кабель, это сигнал, это бинарная передача данных. Есть, если есть сигнал, нет сигнала, то есть есть напряжение, нет напряжения. Вот. Также у нас в, сетевой, в технологии сетевого доступа используется пакет IP-протокол. И вся информация, согласно этому протоколу, передается пакетами. То есть вся информация разбивается на отрезки, кусочки и этими кусочками так передается по сети. На самом деле, что тут важно знать, у этого пакета есть адрес отправителя и адрес получателя. То есть, адрес компьютера, который его отправил, и адрес компьютера, который IP-адрес компьютера, который его получит. Также у него есть флаги, указатели фрагмента, позволяющие потом, после получения, собрать в единую информацию из этих пакетов. Вот. А на физическом уровне на, все передается, в, тоже аналогами пакета, передается, называется кадры. Они, в принципе, чем-то похожи даже, но тут в качестве адреса используются MAC-адреса. Вот. И наиболее у нас распространенный самый стандарт Ethernet, который предусматривает разные среды передачи данных. Это, среды передачи данных это сетевые кабели. Это как кабель, он сейчас почти не используется, но, возможно, кто-то помнит. У нас модемчики такие стояли, к ним такой кабель подходил. Вот. Он обеспечивал скорость передачи данных всего лишь до 100 мегабит в секунду. Ой, до 10 мегабит в секунду. Вот. Сейчас наиболее часто используется витая пара, которая обеспечивает скорость передачи данных до 100 мегабит в секунду, если длина сегмента не превышает 100 метров, и до 1 гигабита в секунду, если длина сегмента не превышает 30 метров. Тут вот нарисованная витая пара экранированная, у нее вон, она в фольгу еще завернута. Причем экранирование бывает тоже двух типов, бывает дважды экранированная пятая пара, у которой еще каждая, вот эта вот, каждая пара проводков перекрученных еще, еще раз завернута в фольгу, либо в, в, в, в, в, в, в, в, в сетку из проволоки. Также существует среда передачи данных, называется оптоволоконный кабель. Поддерживает скорость от 100 мегабит в секунду до 2 гигабит в секунду. Это при длине сигнала меньше 2 километров, это до 2 гигабит в секунду. Если меньше 5 километров, то до 100 мегабит в секунду. Там в середине кабеля стеклянная или пластиковая жила, которую, по сути, передается бликами света. Как объяснить? Вот. Данные передаются по вот этой вот джиле. Он тоже будет одномодовый многомодовый. Одномодовый – это можно передавать одновременно только один поток данных. Многомодовый – там вот эти вот световые сигналы, они под разным углом подаются, и можно, соответственно, передавать сразу несколько потоков данных. Также у нас существуют беспроводные сети, типа Wi-Fi. Wi-Fi это технология беспроводного обмена данными в радиочастотном диапазоне. То есть у нас есть какой-то Wi-Fi модем, который подключен к интернету посредством кабеля. И он уже к нему уже подключаются много, ну, разное количество клиентов. Вот. Ну, собственно, <саспаливаю> спасибо за внимание.